Здравствуй CryDeaver, ты заметил, что в CryEngine 5 позволили загружать видео в USM формате? Нет. Давай тогда скачиваем, перекидываем, перекидываем, перекидываем и перекидываем и настраиваем, и настраиваем триггеры музыки. Настраиваем на Flow Graph. Сохраняем и тестируем игру. следующего урока. ссылка в описании к данному уроку.